Итак, всем привет! Приветствую вас. Проходим дальше хайф life Только я немного выйду из стены. Из менюшки тоже. Все, заебись. Так, все, запись пошла. Запись. Запись пошла. Одна родимая. Надо пройти Hife-Life уже, да? Как считается. Мы тут встретили Алекс. От времени они захватывают вартигонтов, и они сообщают нам кое-что. Но полный картин этого места у нас нет. Угу. Многое, что нам известно, оптимизма не внушает. Понятно. Рега, а, ты а... Ты... а мне внушает оптимизм. Мой а, -а, а? Видишь, как внушает оптимизм. как она онагеет когда моих муравиных львов увидит здесь не увидит все металлом вшиах и тут навряд ли будут я в систему безопасности теперь поищем отца давай боже мой бедные люди угу. вот. вот он что ж, похоже я смогу его вытащить Это он? Вот! Он идет. Пошли навстречу. Давай. Готово, иди за мной. Или ты за мной? Жил ты изи за мной, а не ты, а не я за тобой. Давай. давай, давай, давай, давай, погнали. Не подгоняй меня. Он должен быть здесь. Сейчас открою. Он там. Или там. <звук> да, не там. Давай, Своим глазам. Папа, ты цел? Я-то в порядке, но вам следует уходить отсюда. Мы вытащим тебя, папа. Не беспокойтесь обо мне, спасайтесь Нет, сами. Нет, мы не уйдем без тебя. Я думаю, я смогу настроить портал, чтобы вытащить нас отсюда. Да, но куда ты пойдешь? Я говорила с Кляйнером. Его портал почти заработал. Если он успел его восстановить, мы окажемся там. Если не успел, ну... Хуже уже точно не будет. Игра не стоит свеч, Алекс. Я не могу потерять тебя. Уходи, пока мы. Мы не уйдем без тебя. И не Понял. спорь. Понял. Жудит, мы тоже не можем здесь оставить. Не переживай, папа. Мы найдем ее. А пока я отправлю тебя в кабину телепорта. Я не прощаюсь, папа. Встретимся там. Я уверен, что да. Встретимся там, крошка. Пора уходить отсюда. Ладно, сюда. Угу, давай. Я вернусь на пост безопасности и попробую подключиться к твоей рации. Жди от меня сигнала. Эй, береги себя. Давай. Ты тоже. побережешь тут блять этими кусунами. Тебе путь. Ищи Я отца из тюрьмы, а потом... это бронебойные бочки ящики то есть дай посерьезнее возьмем что-нибудь алекс подожди я подумаю как открыть эти ворота Что-то комната ради комнаты. Да. Я открою через секунду. Проклятие. Соклинило. Ладно, есть идея. Давай назад в тот кабинет. О, подожди. Я слышу, что я вернулся. вот этот по схеме за полками должна быть вентиляционная шахта Давай разведай, что там. Осторожно, Гордон. Я засекла сенсоры комбайнов впереди. Ой, ой, ой. Сейчас как пизданет. Сенсор этих говнюков. Вы не запекли? Я начну работать над воротами. Секунду. Окей, есть. Там что у нас? Ага. Ясно, не будем мешать. И это все и это все так их сейф так чем бы вас тут порадовать Блять, как вы тактичны, что потом к вам. Ладно, старый добрый проверенный метод бочек. Ура! Ты там как? А, oh, так. Ну а хули вы хотели? Реализма, да? Реализм сегодня не завезли. Вот так вот и так будет с каждым ты входишь в новый зал управления кажется там все еще кто-то есть К тебе направляется целая куча солдат быстрее обычную комнату тут должны быть пулеметы комбанец и где пока что полезного только эту хрень вижу Не, пулеметов комбайнов я не вижу. Я тут свой пулемет есть. А, типа они не придут? Оооо, май гад. Я изменю их программу, чтобы они атаковали врага. Нужно защитить комнату управления. Внимание! Обнаружено подключение вирусного интерфейса и перепрограммирование полифазного ядра. Стерилизаторы и поля, сдерживание в опасности. Внимание, десантные <Слышь> силы развернутся, прочесать дельта 7, подержим контакт с целью... Я не могу отключить эти поля отсюда. Когда получишь к ним доступ, я тебя догоню. Сюда идет много солдат. Удерживай форт, пока я не подойду. Бык, сейвимся. Но пока что не так уж и много. Держи пулеметы наготове. Тебе надо продержаться, пока я не пройду. Держи пулеметы на готове. Я держу, держу, держу. Следи за пулеметами. Ну. Уже не за пулеметами, уже за пулеметом. За нуля. Так, я что-то похиляюсь, уж не против. Буду через секунду, Давай, секунда пошла. Ола, молоток. Прости, Здорово. Что Хорошо, что с тобой все в порядке. Попробуем найти Мосман. С этой станции мне легче будет попасть внутрь. Вот она. Минуту. Да как она? избили с пути. Я не по этому поводу. Что у нее на уме? Мы же обещали не трогать илай. Я признаю, что солдаты несколько перестарались, но он был слишком заманчивой целью, чтобы просто его отпустить. Особенно за отсутствием вас. Вы получили бы время, если бы были терпеливы и ждали моего сигнала. Мы не Мне... были уверены, что ты вообще за это возьмешься. В наши времена слово преданность. Мало кого имеет значение. Я уже говорила, вы должны позволить Илайу самому стать на вашу сторону. Нельзя же просто... Я знаю, доктор Венса гораздо дольше, чем ты, моя дорогая. И я боюсь, что твои чувства к нему ослепили тебя. Чувства? Да при чем здесь чувства? Это же просто... Если Илай поверит в нашу... Этот вопрос не обсуждается, доктор Моссмонс. Пожалуйста, доктор. К Джудит, нет времени. Чёрт ее побрал, я не верю! пошли гордон теперь нам точно нужно торопиться иди первым я разрушу следующий уровень защиты и догоню тебя давай а куда налево направо Значит, надо было в другую сторону. Или нет? Слушай, а давай-ка скажу туда еще, посмотрю. Так-то интересно. Что у нас там? дверь я понял ящик свали отсюда Ребята, у нас аккумулятор скоро сядет. О, так, давай отлагайся. Короче, еще немного позаписываем. И надо будет сделать мне перерыв, как минимум для зарядки. Все. Угу. квик-сейвик. Блять, а мне что-то ебнет током, да? Или кадкрабом. Давай, давай, давай, давай. Касается. Ух. Очкую. Давайте проскочил, и что? А сюда сюда? Я понял. Или нет? Отдай! засранец надо было тебя сразу снести тихо блин уже показал что падает Справился. Давай. Quick save. Смгашечка. Много сохраняться начал, да? Находите. Мистер Шкаф. Объект обнаружен. Блок Диэй. О, короче, дело к ночи. Uh, спасибо, что посмотрели. Пацаны, блять, лайки лайки, блять. Ставьте лайки. Вот, и оставляйте ваши комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока.